друзья всем привет всем привет вот сегодня начиная мы с такого необычного места до да, решили с города начать ну я имею ввиду в плане съемки и так сегодняшнее видео будет у нас о чем сегодняшнее видео будет у нас о машинах которые мы забрали уже то есть, был у нас поиск, мы смотрели машины, они были хорошие, мы их забрали и поставили в транспортную компанию. Ну и покажем машины, которые покупают. Да, но э, посмотрим, насколько затянется это видео, потому что машин все-таки э, там ни одна, ни две, ни три. Да, и о каждой машине мы будем вкратце немного рассказывать. Поэтому, возможно, будет две части. Идем смотреть. Так, э, заходим с вами на рынок, на одну из стоянок. Сегодня мы начнем с вами с Nissan Note. Note. Это был у нас автоподбор, был поиск автомобиля под ключ. Собственно, вот он стоит. Собственной персоны, да, назовем это так. Автомобиль 2017 года. Мы его сейчас заведем. Мы только пришли. Пускаем прогреется. Пускаем прогреется. Бесключевой доступ заводим. Пускаем прогреется, поработает вот ну сегодня как мы и сказали да будем показывать автомобили которые мы забирали подбирали вообще что покупаем. и отдельное внимание хотим уделить именно вот вот таким автомобилям то есть, есть прям стоянка, есть прям стоянка, где их очень много. Этот автомобиль, как вы видите, он рестайл 2017 год. Вот, допустим, уйдет До рестайл. Сейчас просто примерно посмотрим на их цены, на их цены, сколько они стоят. Допустим, стоит е-power e 2017 год, моторы все 1.2, аукцион 4 балла 709 тысяч. Он стоит. Пробег у автомобиля 96 тысяч километров. А вот стоит Дори стайл. Автомобиль 2016 -го года. 1.2 климат-контроль, кнопка Старт Стоп. Пробег 61 тысяча Стоит он. 509 тысяч рублей видите ноутов прям вот с этой стороны ноута с этой стороны ноутов вот стоят их реально их реально очень много а далее 16 год это вообще комплектация медалист пробег пробег 74 тысячи. стоит машины 579 тысяч красного цвета 15 год дик с 539 тысяч 17 год ну это такой же который мы будем забирать такой же, который будем забирать. Вот стоит серый, 4 вд 17 год, 600-609 тысяч рублей он стоит. А наш автомобиль, наш автомобиль стоит подороже. Я вам сейчас скажу, сколько он стоит. Он тоже 4WD, но там состояние, конечно, огонь. Здесь, допустим, на этом автомобиле мы его тоже смотрели. Тут он хороший, но присутствуют подкрасы. А далее белый, 17 год, 4WD, 620 тысяч рублей. 620 тысяч рублей, 749 тысяч рублей. Вот в таком вот оливковом цвете. Это старенький стоит, 16 год, 16 год пробег, ребят, всего 27 тысяч. Автомобиль стоит 619 тысяч рублей. 15 год, медалист, 575 стоит вот такой автомобиль. Так, ну давайте на ту сторону пройдем еще. Вот еще тут, видите, я не знаю, тут, блин, на любой вкус и цвет каких только а, здесь нету nissan санномотов. Открывать мы не будем. Вообще, смотрите, дешево стоит. 15-й год 455 тысяч рублей, аукцион 4 балла Но это, наверное, простой идет, не на климат-контроля. Да, это идет простой а, накрутилочках. Дальше, 16-й год, Дик С, 1,2 539 тысяч, 74 тысячи, пробегу серого цвета 529, Дик С, 16-й год 98, лошадиных сил, 15-й год 1,2 тоже Дик 555 тысяч рублей 32 тысячи пробег 15 год медалист 575 тысяч рублей пробег 26 тысяч далее значит 15 год ДКС 98 лошадиных сил пробег 70 тысяч 545 тысяч рублей стоит автомобиль ДКС ДКС в черном цвете в коричневом цвете Давайте начнем а, серого цвета. Кстати, мультируль есть. Мультируль есть 15 год. А, датчик при столкновении, аэростайл, комплектация 589 тысяч. В черном, а, кстати, он линзованный. Видите, тут линзы раз, линзы два. А, 16 год тоже DICS пробег 72 тысячи. Стоит автомобиль 569 тысяч рублей. Ну, давайте возьмем вот этого коричневого. А, рестайлинг 15 год 1.2 98 лошадиных сил 539 тысяч рублей. Ладно, наш автомобиль, наверное, прогрелся. Пойдем про него немного расскажу. Так, да, автомобиль прогрелся, как видите, лампа. Хотел сказать, лампочка погасла. Вот у нас 4 деления подняла. Кстати, бензина там тоже еще есть. Давайте начнем движение. А, выезжаем, выезжаем со стояночки. Надо только уши, наверное, разложить, чтобы нам нормально выехать. Так, друзья смотрите вот забирали данный автомобиль произошла у нас такая неприятная история в нас въехали это все вот кто эти к той теме да скажем так когда вот многие там говорят вы там берете за отправку до да, чем там автомобиль перегнать и так далее вот там 1000 рублей мы вам платим перегоняйте нет ребят значит смотрите ехали и в нас въехали порвала дверь порвала арку ответственность лежит ответственность лежит э, в данном случае на нас то есть ну мы этим сейчас будем заниматься мы этим мы это все будем восстанавливать собственно как оно произошло выехали мы вот с этой вот стоянки ехали ехали ехали ехали я ехал за рулем субару форестер тоже безпробежный без номеров страховок нету ни у кого ни у форестера ни у ноута он сдавал задним ходом Въехал он в меня. Я, получается, как бы э, я уже был, наверное, где-то вот так, да, по нему. То есть я увидел то, что машина едет на меня. Я успел дать руля немного влево и дать газа. То есть если бы я не, не сделал бы до этого, то Форик бы въехал прям вот посередину в бочину и замяло бы и стойку и две двери. Ну и в принципе, не знаю, что тут еще сказать. То есть дверь. Дверь однозначно она будет под замену, потому что вот она порвана. Порвана, эта дверь осталась целая. Ну, арка, крыло. Тут надо смотреть. Значит, что делать в таких ситуациях? Вдвоем встанем вот так, на фоне автомобиля. Что делать в таких ситуациях? Это однозначно нужно вызывать ГАИ, потому что нет страховки на автомобиль. Приезжает ГАИ, заполняется акт. Да, вот это то, что было. ДТП заполняется, схема, все заполняется. Едем в ГАИ, оформляем ДТП. После этого нам нужно будет ехать на экспертизу. да не в страховую компанию а именно на экспертизу а значит где оценят оценят стоимость ребо, а, ремонта, а, да. ремонта работ так как нету страховки напоминаю ни у вот этого форестера ни у вот этого ноута а, мы собственно с этими документами идем к виновнику но виновник однозначно это вот вот этот автомобиль потому что тут не знаю как не грутит тут короче я не знаю как это получилось у них вот а мы предъявляем ему документы на, на возмещение Включение ущерба, ущерба. Да. если он согласен если он согласен он нам выплачивает полную стоимость до да, вот этих ремонтных работ запчастей и так далее если он вдруг не согласен то мы с этими документами Объявим. которые нам выдали в гаи мы идем в суд и уже будем судиться будет все это через обязательно будет продолжение вот этой истории. то есть чем это все закончилось, обязательно мы это снимем и вам покажем. И мы однозначно несем ответственность за все автомобили, которые мы забираем, отправляем. И получается вот это, вот, конечно, неприятная история, но оно так получилось. Тут уже мы не смогли предотвратить вот это дело. Ну, будем дальше смотреть что будет. да наши вины здесь нету. мы человека не бросим сейчас да вот нашего клиента то есть мы сами все это будем делать мы потеряем очень много времени это не час не два и даже не один день и не два дня на это уйдет довольно таки много времени то есть до последнего не до последнего мы все будем восстанавливать и вот до того сейчас будем созваниваться с, уже с хозяином этого автомобиля и будем уже что он скажет на эту тему? Да, мы звонили уже да. несколько раз. У нас автомобиль в разница 7 часов. Телефон недоступен. Я уже раз 10, наверное, позвонил, пока трубку не берут. Ладно, будем держать вас в курсе ну и в случае аварии в случае аварии чтобы не было штрафа нужно обязательно выставлять знак аварийной остановки то есть просто посмотрите со стороны а знаете что самое обидно самое обидно то что автомобиль он реально он был в идеальном состоянии у него не было ни одной крашеной детали ни намека на ржавчину чистейший ухоженный салон кузов целый без потертости без вмятин без царапин ничего на автомобиле такого не было. автомобиль 4 вд там блин ржавчины не было Пробег 70 тысяч на автомобиле. Был. Ну не был, пробег-то и остается таким пробегом. Ну а Форестер что тут? Он бампер поменяет, бампер треснул. В принципе, все. уже забрали вот этот замечательный данный автомобиль. Это Honda Freed. Honda Freed автомобиль 2014 года. Кто смотрит наши ролики, тот, в принципе, видел да этот автомобиль, как мы его проверяли. Проверяли мы его на камеру. Автомобиль оказался достойным. Автомобиль был рекомендован а, к приобретению, к покупке. Автомобиль куплен, куплен. Сейчас мы его гоним в транспортную компанию а, и уже, так сказать, по традиции, да. Сейчас по дороге он. Милиционеры поехали. По дороге остановимся. Я вам немного про него расскажу. Хотя в принципе автомобиль в рекламе не нуждается, да. Это я думаю все догадались, что это за автомобиль? Это Honda Freed не спайк а именно фрит и он идет у нас шестиместный а, давайте пока едем значит пробег на автомобиле тысяч. это настоящий настоящий обратить внимание родной пробег на данном автомобиле он а, в очень хорошей комплектации то есть у него можно сказать нет только bluetooth да. так руль идет кожаный а, идет управление магнитолой на руле круиз-контроль меню а, комплектация 2 электро дверки подогрев дворников отключение антибукса вот а, монитор автомобиль вариаторный климат контроль а кожаные вставочки да как вы видите идет по два подлокотника для меня для водителя на данный момент для пассажира ну и сиденья тоже боковинки сидений они тоже идут с подлокотниками а, хотелось бы добавить то что мне нравится в этом автомобиле это шикарно просто великолепная обзорность если брать новый фри да уже рестайл, который пошел следующий кузов вот у него идут стойки и в стойках э, ну грубо говоря вырезаны окошки да, вмонтированные окошки здесь окошки вот эти форточки у нас идут сама стоечка она идет узенькая а окошки они идут широкие вот эти вот форточки и ну в принципе да не в принципе а довольно таки неплохо даже не довольно таки неплохо а просто замечательно шикарно все видно. Что касается подвески, именно на данном автомобиле, друзья, при пробеге 115 тысяч я еду сейчас на автомобиле никакого постороннего ни шума, ни звука, ни скрипа ничего нету. Это просто отсутствует. Представляете пробег на автомобиле 115 тысяч? А здесь у нас сигнализирует о том то, что в пульте да, идет вот такого плана вот э, пульт, два ключа, то что в пульте села батарейка кстати боковые двери как я говорил уже здесь идут у нас на электроприводе и их можно открыть с пульта ну естественно на ходу на ходу электродверь она не откроется а центральная панель да не центральная панель а именно спидометр как видите у нас установлен электронный вот а что еще хотелось бы добавить по месту ну по месту я уже промолчу Места здесь очень много сейчас остановимся посмотрим сколько места на втором ряде сидений вот шикарное лобовое стекло, широкое. Аэрбэк у нас идет а, в руле на водителя. В правой стойке вдоль лобового стекла идет аэрбэк. Со стороны пассажира тоже в стоечке идет аэрбэк. Ну и естественно, вот с торпеды, с торпеды тоже вылетает аэрбэк. Вот. А, что касается двигателей, двигателя здесь стоят хорошие, надежные. Я скажу, они неприхотливые в обслуживании и они очень-очень резвый если взять не гибридную версию да ну как бы он едет он тоже хорошо едет но он немножко будет потупее мы сейчас с вами сравниваем именно именно с гибридной версии автомобиля подъезжаем к транспортной компании ямочка такая небольшая увидим автовозы подошли то есть транспортная без работы она не сидит автомобили автомобили у нас грузится не знаю, место здесь такое не очень, но а, что поделать, что-станем куда-нибудь. Я немного покажу вам салон, как он выглядит. 14-й год, фрид, гибридная, гибридная версия. То есть вот мы остановились, да, а я включил на парковку двери, замки дверей, они открылись. А микрофона с собой, к сожалению, нету. на улице небольшой ветер, поэтому за качество звука, я не знаю. Как оно получится. Итак, вот он, наш замечательный автомобиль: он на литье, на резине. Тумана, к сожалению, на автомобиле нету. Белый, шикарный перламутровый цвет. Видим, шилдики идут. Гибрид. Литье, кстати, стоит родное, оригинальное, но, но оно довольно-таки дорогое, да, если покупать отдельно литье. Лобовое стекло родное, хондовское. Здесь идут повторители. Да, что я вам рассказываю. То есть автомобиль был проверен на камеру. да то есть у него настоящий аукционный лист Идет подкрас, подкрас заднего, заднего Левого крыла Ветровиков на данном автомобиле нету Наш подписчик попросил докупить ему ветровики Сейчас если мы их найдем, их найдем То мы их обязательно Обязательно купим Камера заднего вида установлена Бесключевой доступ Хромированная накладка Багажное отделение Но при разложенном третьем ряду сидений да, Багажного отделения фактически нету Это фактически кейкар То есть пару пакетов сюда влезет Третий ряд сидений тоже кожаные вставки, подлокотники, а, третий ряд сидений. Ну, опять же, друзья, я его складывать не буду, да? А, спинка складывается, сидушка поднимается, и она крепится вот на вот эту боковинку. И посмотрите, состояние, именно состояние багажного отделения. Видите, да, в каком шикарном состоянии? Опять же, смотрите, третий ряд сидений, третий ряд сидений. Вот, давайте посмотрим, как, вот наверное, сделаем сейчас. Дверки. Электродверь у нас сейчас Включаем электродверь Открываем электродверь Второй ряд сидений Сейчас подвинут до конца Ну и смотрим по состоянию Да, места здесь практически нету Короче говоря, влезет сюда только ребенок Когда второй ряд сидений Отодвинут у нас до конца Единственное, чем не удобен подлокотник Да, его нужно убирать Когда ты будешь садиться Давайте сядем, посмотрим сажусь закрываю удобно комфортно достойно то есть по месту именно по бокам да сейчас посадить сюда второго человека второго пассажира на второй ряд сидений в принципе мы с ним знаете, плечами там тереться не будем Места будет довольно много и реально очень удобно вот эти вот подлокотники также есть автомобили в комплектации где идет Второй ряд сидений он идет сплошной есть комплектации без третьего ряда сидений но их как-то не особо не особо много также у нас имеется как обратили внимание проход проход на третий ряд сидений если я подвину сейчас свою сидушку сюда да сзади как бы место станет побольше но мне уже будет как-то некомфортно короче говоря третий ряд сидений у нас для детей либо как бы будем немножко в убыток да то есть и водителям придется двигать и эту сидушку придется а, двигать Значит, на потолке, да, по ручке третий ряд, второй ряд, первый ряд. Кстати, аэрбеги идут и в центральной стойке, да, и в задней стойке автомобиля. То есть, очень много считаем. Раз, два, три, четыре, по четыре аэрбега по четыре аэрбэга с каждой стороны. Значит, удобство, как я говорил, уже идут подлокотники, и удобство в дверных картах это подстаканник. Третий ряд сидений тоже у нас есть подстаканник и есть вот такие вот вот такие небольшие ниши. Также идет подсветка для третьего ряда сидений. Э -э удобный поручень выходить из автомобиля. Как открывается электродверь? То есть не надо ее там пихать, толкать, просто вот так. Один раз потянули на себя, дверь, она открылась. Вот за ручку взялись, очень удобно выйти с автомобиля. Также закрывается дверь, то есть ручку на себя потянули, дверь у нас закрылась. Ладно, давайте посмотрим посмотрим быстро сколько места у пассажира вот видите документы все нам отдали сколько места у пассажира и будем и пойдем смотреть цены вот опять в рекламе место не, не нуждается место много комфортно сидеть очень приятный приятно Я вот не понимаю зачем вот эти вот полочки да вот здесь такие вот небольшие как на ну, вот телефон влез да Телефон там будет постоянно болтаться. Ключи, в принципе, тоже будут болтаться. так еще раз показываю вам внешний вид. Согласитесь, достойно смотрится. Вот какой аналог, аналог, да, и европейский, минивэ. Аналогов у нас просто нет. Ну и э, стрелка бензобака у нас тоже электронная. Вот осталось там три деления. Так, ладно, с Фридом будем заканчивать. Итак, друзья приехали в гаи как вы видите находимся мы возле гаи по поводу вчерашнего дтп а... неприятная ситуация произошла с нами вот такая вот история. ладно нам сказали приехать после трех часов в третий кабинет мы пришли сказали ребят приходите завтра с 10 до 12 в гаи мы едем для того потому что дтп у нас все оформлено, все официально ну, чтобы у нас была бумага да ни одной машины не было страховки Пришлось вызывать ГИБДД, чтобы было это все официально подтверждено. Да, ну а что, как разрешилась ситуация, что с машиной, как она ремонтируется. Она уже, кстати, стоит в ремонте. Вот Подписывайтесь, вы будете в курсе. То есть мы будем следить за этой ситуацией. Ну, на сегодня все. Всем пока. Всем пока.